Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем? Вот, вот смотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу.